главный вопрос все меня поддержат будет ли возвращение лунной тишины либо на флэш либо на танке x то есть какая-то отдельная карта с физикой с другой с гравитации гравитации нет сто процентов по крайней мере во флэш то точно нет стопроцентно однозначно и по-любому